Всем привет! Сегодня четвертый день, как я открываю один кейс, пока не выпадет нож. Меня попросили открыть кейс вальшу. Я уже его купил, но перед открытием прошу вас поставить лайк, подписаться на канал и написать комментарий, какой кейс открывать следующий. Также по комментариям я буду выбирать победителя и делать розыгрыш на дроп, который выпадет с кейсов, когда на любом видео наберется 15 лайков. Так, а теперь приступаем к открытию. Все, ключ я купил, теперь можно открывать в принципе здесь много хорошего дропа также не считая синевы даже хотя этот юс может купить если он будет хорошего качества так приступаем к открытию надеюсь хотя бы не уже будет хорошо место трек место трек какого он качества после полевых итоги я сейчас выведу на ваш телевизор таковы результаты четвертого дня